Всем привет, ребята, с вами снова Шепчик в деле. У меня тут новость появилась по монете, которую я уже анонсировал. Newton Coin. Сейчас даже сделаем вот так вот, чтобы было вам получше видно. Надеюсь, сейчас немного и лучше слышно. Что по монете? Те, кто не в курсе, напомню, алгоритм криптонайт, монет 184 миллиарда получается, добывается вот она на, на пуле с 1,7 килохеша, то есть двух RX 580 показывает это какую-то хрень показывает в данный момент но тем не менее даже если и так было бы это миллион семьсот тысяч грубо говоря но это такое плавающий здесь сложно же плавающий будет поменьше майнеров будет побольше доходность так ну суть в чем насчет этой монеты насчет этой монеты сделали голосование на биржу net exchange то есть уже 102 голоса есть я оставлю точно также ссылку в описании под видео. То есть мне это скоро появится на бирже. И чтобы она побыстрее появилась, и пока еще ее можно, скажем так, тоннами добывать. Можете помайнить. Я думаю, еще в течение 3-4 дней можно будет ее майнить. И потом она попадет на биржу, и тогда будет вообще жопа, потом уже будет невыгодно майнить. Тогда придется уже торговать ей чисто на бирже. Так что в данный момент можно еще заработать неплохие деньги. И слить потом по бирже, даже если по самому минимуму, там, по 0.1 Сатоши, это с миллиона это уже будет 17 баксов, грубо говоря. Это я вот на данный момент по текущей сложности говорю, там, со своих карт, какая мощность, там, свой, свой доход сами рассчитывайте. В общем, такие вот дела, ребята. Так что ставьте майните, голосуйте за, за эту монету на бирже, надеюсь, она скоро попадет туда. И быстренько мы ее потом сольем. Ну или можно будет потом в срок оставить. Что я еще хотел сказать? В следующем видео я еще выпущу новую монету. И, получается, скажу, как я на одной монете сферился, которая тоже на Крипто CryptoNight. Она вышла с момента того, как ее презентовали, вышла на биржу через 8 дней. А я, блин, ее, короче, можно сказать, ну не манил. Так вот. И она там, допустим, сейчас даже неплохо стоит, но я на ней сфалился. В общем, это будет все в следующем видео. Давайте, ребятки, поставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал. Давайте хотя бы под этим видео соберем там 30-40 лайков. Это, скажем так, мотивирует. Я побыстрее выпущу следующее и расскажу, как я сфейлился, и будет новая монета. В общем, вы насчет этого подумайте. Я никого не агитирую. Но просто чисто ради интереса можете потратить там 1-2 дня своих мощностей. Я думаю, они не критично будет. А вдруг потом зайдет. Тем более, что уже как бы на биржу пытается продвинуть. Мне кажется, это огромный плюс. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Давайте всем удачи, всем профита. Всем пока.